И сколько же эта кнопка добавит нам FPS? Неплохо, согласитесь. Всем привет! Остальным! Здравствуйте! Сейчас я покажу вам, как поднять ваш FPS в игре CSGO. Все очень просто. Вы спускайтесь в описание этого видео и добавляйте туда карты из мастерской. После чего открывайте Steam, заходим в CSGO. Играть в CSGO карты из мастерской и запускаем карту config generator, но пока карта запускается вы можете перейти по ссылкам из описания и вступить в группу вк и дискорд сервер в которых я буду оповещать вас о выходе новых видео и стримах, карта загрузилась и мы можем наблюдать много разных разделов, но нам нужен только один и это recommended а конкретней FPS Boost. Нам нужно выстрелить в кнопку Apply, и тогда у нас применится консольные команды, повышающие FPS. Двигаемся дальше и заходим на карту FPS Benchmark. Ну а если вы хотите ускорить загрузку карт в CSGO, то ставьте лайк и в скором времени я выпущу гайд с новыми способами. Как это можно сделать? Но ну, а пока что можете посмотреть мой предыдущий ролик на эту тему. После того, как мы загрузились на карту, мы увидим доски с рекомендованными параметрами. И мы применяем их все, стреляя по ним, кроме пунктов Кэлл Force и Мат Мод. Они должны стоять 0 и 2 соответственно. Что ж, это все способы на сегодня. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы оцените его лайком и подпиской. Благодарю тебя, что досмотрел ролик до конца. Всем пока, остальным до свидания.